Всем привет! Сегодня хочу рассказать про Media Station X, один из новых плейлистов. Там появилась новый сервис. Давайте его посмотрим. О том, как установить Media Station X, есть на канале, если вы еще не установили. Этот сервис называется Лампа. Ну, вот самый первый. Да? А вообще здесь ну, примерно сколько? Тут? 5, 6, 18, 20, 22 сервиса да? Но ну, не все работают, но тем не менее. Значит, мы сейчас, нас интересует лампа. Открываем ее. <coughs> вот так выглядит главная страница. Так выглядят картинки с рейтингом. Ну, короче, вот так. Да? Для того, чтобы это работало, давайте сначала зайдем в настройки Media Station X. У меня стоит на приставке Mibox 4. Поэтому не что у меня такой китайский интерфейс. А, ставится на любую приставку, ставится MediaStation на Windows 10 в магазине есть. Ну, Media Station X, по-моему, на все на все ставится. Даже на Xbox. Открываем Media Station. Опа, он не хочет, да? заходим в настройки media station x открываем плейлист плейлист должен быть указан mx nonami h1 nru то есть вы видите на этом на своих экранах mx msx -nonami h1n.ru и я на картинке напишу отдельно, ну либо текстом. нажимаем установка. а ну вот видите, да, то есть м с x нами .h1n ру перед h1n тоже нажимаем, да, и открываем лампу, смотрим еще какие настройки в самой лампы Он открывает последний фильм, который вы смотрели. Здесь работают, что там у нас за уведомление? то есть сегодняшняя актуальная версия. 10 10 09 1 октября последний все понятно в настроечках смотрим по интерфейсу здесь абсолютно что вы хотите то оставляете парсер у вас будет стоять нет вы должны поставить да. ссылка на парсер джек джек рек также делать торсерф для этого еще нужно будет торсерфом установить торсерф можно устанавливать либо на приставку либо на телефон либо на windows куда хотите у меня стоит Ссылка тридцать один сто семьдесят Можно сохранять в базу, у меня стоит, но можно и не сохранять. Я объясню, почему не сохранять, и это не нужно. То есть ссылочка, да, вот видите, сто девяносто два. Сто шестьдесят восемь. Точка, Не забываем, кроме вашего IP адреса, ставить порт 8090 девяносто. давайте посмотрим как идут фильмы ну, чтобы не было вопросов да то есть я вот последнего смотрел виновного открываем торренты открываются торренты и сразу смотрим сколько раздают сколько ну, качают нас не интересует нам самое главное сколько раздают. чем больше раздают тем лучше будет идти то есть кликаем еще раз кликаем. Опа. Угу. Так, ладно. Теперь нам необходимо выйти отсюда. Да, выйти. И запустить торсерф. У меня он стоит на самой приставке. Открываем торсерф. у меня на английском интерфейсе у вас будет на русском нажимаем install update Server и внизу под значком сейчас появится и внизу тоже торсер в старт matrix 106 все выходим на нажимая кнопочку home Открываем Media Station X, открываем лампу, открываем главную, бросок откроем. открываем торренты. вниз и мы видим два одиннадцать гигабайта можно смотреть нажимаем окей опа звук уберем торренты подгружаются ну в общем то недолго Сейчас посмотрим насколько быстро сейчас это произойдет я не заметил сколько там больше тысячи раздающих или меньше надоело ждать выходим Открываем не знаю, популярное. Звездный рубеж Торенты 490 раздающих 1.42. Не будем ждать пока загрузится фильм но я повторяю что фильмы идут вполне отлично то есть нет никаких проблем можете посмотреть у вас получится по настройкам лампы прошелся теперь нам необходимо показать где же все-таки мы берем этот ip адрес IP-адрес мы берем в следующем месте. Выходим. Нажимаем настройки вашей приставки. Открываем Wi-Fi подключение. Кликаем на него. О, странно, что перескакивает. У меня два провайдера, два роутера. Не знаю почему так 31 170 мы видим айпи адрес 31 170 да, и проблемы. так еще раз смотрим торсер а здесь нет смотрим media station x 31 170 было открываем лампу 31 170 нет никаких проблем открываем торренты наверное все-таки на 5 то есть раздающих 1247 пожалуйста все идет я не знаю может быть там между роутерами перескакивала то есть такое у меня бывает что какой-то связь теряется но сразу же автоматически находит тот пароль который был раньше у другого роутера и так заходит вот такое вот было видео если оно было вам полезным ставьте лайки если было бесполезным ставьте дизлайки все не забывайте подписываться на канал на этом все Самая актуальная информация у нас в телеграм-канале. Ссылка будет под описанием. Либо в первом закрепленном комментарии. Все, всем пока.